Сейчас мы покажем а, доработку защиту подшипников задней оси фитбайка БСЕ-125 как это можно реализовать метод прочитал на одном из форумов, вот сейчас попробуем это сделать. Купили вот такие пыльники рукоятки коробки передач переключения на классику резиновые Стулки у нас гораздо шире стандартного диаметра поэтому пришлось вот так вот вырезать ножницами по диаметру втулки чтобы она туго нализала поставим мы их вот сюда вот в эти места вот вы видите голые подшипники они вот так эти голые подшипники и находятся и маш... пидбайк так работает поставив пыльник Поставив сюда пыльник, мы эту часть закрываем. С фокусировкой что-то. Ну, в принципе, понятно. Сейчас мы набьем эту резинку шрусом и поставим по месту. Потом мы вам покажем, что у нас получилось. Ну вот мы поставили Пыльники, которые планировали, немножко помучились, сразу скажу. Потому что все это совместить центральную ось, пыльник с той стороны, пыльник с этой стороны и отверстие кронштейна тормозного суппорта, это немножко проблематично. Ну, в принципе, получилось. Не знаю, как это будет в эксплуатации. Но, вот, как вы видите, сейчас подшипника не видно. Вот... Пыльник сидит на втулке, которая упирается в подшипник. И внутри этого пыльника мы набили шрус, смазку, которая теоретически должна выдавливать воду, не, не, не пускать воду к подшипнику. Потому что вода, песок и подшипник – вещи несовместимые. Вот с другой стороны тоже посмотрим, как получилось. Вот у нас с другой стороны, где звездочка цепи. Такой же пыльник стоит. Не знаю, почему не ставят их с завода. Наверное, смысл у них какой-то есть. Но эксплуатация покажет. На этом все.